Аллилуйя. у нас сегодня и новые люди есть. Не да. и а вот Татьяна, смотрю, пришла давно, мы не, не видели. Татьяна славу. и душа, ауда, мы с Сонар. Все, я увидел Сонаро и не могу вспомнить имя. Что-то с радаром связано. В видеах в Сонаро и не могла yeah. сказать, как его имя тому. с радаром. Я приветствуем в нашем собрании и очень рады тебе видеть. Могу с радованием, да Жалко, ты <laughs> что ты без скрипки, но в следующий раз обязательно со скрипкой приезжай. Другие под задолжены, но донеси. Нам очень нравится, как ты играешь. Мы тебя очень сильно полюбили <laughs> за твоё поклонение. Много у них ареста, как свиришь. Еще у нас новый брат тоже с таким э, именем, которое сразу не, не и запомнил. И новый брат. Каус. Это армянское имя, которое армянское переводится, имя. переводится как «пришествие». Христианское имя. Давайте Христианское поприветствуем имя. «пришествие» <плес> <плес> <плес>. А Кто у нас еще первый раз пришел? Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Настя. Вы откуда? Я из Украины город Херсон. Мама Таня – твоя мама. А, Татьяну, мы уже знаем, познакомились. О, слава богу, очень приятно. Давайте поприветствуем. А, а, все получили вот такие книжки сегодня. Сечкили эти книжки. А вот Аня, да, еще не взяла. Аня, возьми, пожалуйста. Сегодня у нас тема о спасении. И наверное, это тема и за спасение ту И нас, я даже не знаю, кто это к нам прислал. Дури не знаю, кое из праотцов этого а, при нас. Просто пришла посылка на адрес нашей церкви. Просто на адрес они иду шла тази пратка. И книжка называется "Основные факты, которые нужно знать о спасении". И тебя снарячил основные фактики, которые надо знаем о спасении. Нету. Автор Ларс Данберг. Автор Ларс Данберг. Такой очень опытный служитель Божий. Доста опытен служил на бога Меня впечатлило то, что он служил. Э Восемьдесят 86 странах мира. И впечатлений в Он уже в таком солидном возрасте. и все, что он узнал за всю свою многолетнюю веру. И всичко, -то той много лет, он, свои книги. Той написал в тазе книга. И, э, я... Поэтому раздал, чтобы вы также могли следить. Что-то я буду открывать сегодня из этой книжки. Я книжки, может ты и Что-то я буду открывать сегодня из священного писания. Библия, это В этой книжке он приводит факт. В тази книга има факт какой-то Что понятие спасения оно такое фундаментальное в Библии? Спасение, это фундаментальное в библии В Библии понятие спасения используется 8, 286 раз и понятие это спасение использовал в Библии 286 пути. эта книга она доказывает и та книга доказывает то что убедиться в своем спасении что, убедим в спасение, можно еще при нашей жизни э, может, может, мы живи. А не узнать они только после своей смерти спасен они, ли они или научим, спасение или нет автор приводит определение перевод и автор давал определение. Слово «спасение» с греческого и еврейского языков. От гречески, гречески и, сло, и, и на четвертой странице вы сможете сами прочитать. И на сами что слово спасение. спасение буквально означает. Буквально означало, уберечь или защитить. Да запазим, или да защитим. От природной опасности. От природной опасности. И э, не имеется в виду только от какой-то природной опасности в плане землетрясения, например, И не нама предвид природную опасность в самом году землетрясения. Самая большая природа такая а, опасность природы. Най это опасность. На опаснее а, это какая природа? Коя природа Это наша греховная природа, греховна природа. С которой мы пришли в этот свет. Писание говорит, что мы уже в грехе родились. И Писание что мы в грехе. наша природа глубоко греховная. И наша природа глубоко греховная вот кто спасет нас от вот этой <реховная> Кое-что кое не спасил Греховность. Греховност. И Писание очень четко да, дает нам понять. И это, давай, давай не разберем, что только одна личность спасает нас? Личность может, да не спаси. Спасение в христианстве. И спасение в -то подразумевает избавление. Все под а, самой страшной опасности, от най страшной опасности От греха в человеческом сердце. От греха в человеческом сердце. Можешь сказать на это аминь? Кажете, аминь на Давайте това? мы коротко помолимся. Не Потому что, какими бы способностями я бы не обладал, как виду да имаме, я эту тему раскрыть не смогу. Как виду да имам, могут раскрыть тема. Потому что эта, эта тема, она тоже сверхъестественная. За что -то тема и, сверхъестественна. и открывается она только Духом Святым. И личностью иисуса христа С личностью Иисус христос. поэтому так и написано из зава такая пищи что написание по сей день лежит покрывало. И и покрывало. не все могут понимать писание но, могут разбирать писание это. но снимается это покрывало, покрывало кем Кой маха только нашим Господом Иисус Иисус христос может догумахни. слава тебе всемогущий бог слава ты обещал нам что там где двое или трое собраны во имя Твое там ты уже посреди нас поэтому мы знаем что ты сегодня здесь и нам сегодня свой хлеб давай не свой хлеб, свое тело свое Слово, свое слово чтобы мы могли уразуметь до разберем чтобы мы могли вкусить. За да вкусим, Потому что ты сказал когда-то, что, что если мы будем есть этот хлеб, че, то си хлеб который есть тело Твое, който и тяло, то мы не умрем, че да умрем, но будем иметь жизнь, но что имаме вечный живот. Спасибо тебе, дорогой Господь. Тебе, Отец, Молимся Боже. во имя Твое. Молихме себя в Твое имя наш господь иисус христос нащая Господь иисус христос аминь аминь я открою сегодня первое место и что творят несколько ппыут у одну минутку А, нет, нет, мне сегодня сцену нужна, поэтому я это не, не занял ее сегодня кафедрой. Оно написано в послании к римлянам, 8 главе, с 32 стиха. И здесь написано так, апостол Павел пишет. На проекторе мы можем... Апостол Павел пишет в римляне, 8 глава, отриси вторий стих. Читает на болгарском языке. Я прочитаю. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего…». «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним нам не дарует и всего…» Вот, вы знаете, сегодня у нас будет особенное служение. Это не написано в этой книжке. Это 초� Такое очень, я думаю, что откровение, которое мы сегодня будем получать все вместе. Мне хочется так верить. Вот о чем здесь написано? За какой пищи тук? Здесь задается вопрос. Тук создавал вопрос. Он задается всем нам. Тот, который, ну то есть Бог, Бог? который... Сына своего не Хоть пощадил, не свой сын, но предал его за всех нас. Но за не. Как с ним не дарует нам и всего? Как, не что и вот сегодня или попытайтесь ответить сегодня на сегодня, вот, вот этот упитайте, вопрос. На вопрос Чего всего? Как во что Бог подарил нам во Христе Иисусе? Бог не в Иисус Какие первые мысли приходят? Какие первые мысли видят? Что всего? Как ну, например, бессмертие, <смех> бессмертие нетления. Спокойствие. спокойствие. Спокойствие. Мир. Мир. Абсолютно Благоденствие. Здравие. Абсолютное здоровье. Абсолютное здоровье. А что еще обозначает всего? А какого что может ты Вы знаете, то, что вы сейчас отвечаете, Това, это, тут говорите, это все правильно. Верно. Но это с позиции человека. И на человек. Вы знаете, очень важно. Я, мне помогло лично, что я когда-то проповедовал в Пекине. Лично мне помогло това, что я в Пекин. В китайской церкви. В китайской церкви. И тема моя была такая. И моя тема была такая. Это такова. была целая серия проповедей. Целая серия от проповедей которая называлась. Наричаше, Мыслить категориями Бога. Да мыслим с категорией ты мы имеем разум Христов. Аминь. И маме разум очень важно размышлять с этой позиции. важную от тази позиции. А что думает Бог по этому вопросу? Бог вопрос? <laughs> Я сегодня хочу пригласить на сцену, чтобы это было очень наглядно одного И человека. И да да на сцену ну, Который бы нам человек. помог немножко, чтобы это представить лучше. Которые что-нибудь помогли да представим хочу това. Романа пригласить, потому что искать, да покажем, Роман. О, Роман, можно вот сюда попросить встать. Он сыграет роль Бога сегодня. То есть ты играешь роль на Бога, Неска? Думаю, что похоже, да? В смысле приличия? Ну мы. Сотворены по образу и подобию Бога. по и, и на Бога. Тем более, когда мы во Христе Иисусе. И особенно, когда мы в Иисусе Христос. писание говорит что Иисус Христос он не был сотворен не по образу и не подобию Божью. И Писания показывают, что и небес сотворен не по образу, не Это сам образ. Это полнота Божества телесная. Твоя полнота на, на Бога. Сам Бог пришедший во плоти. Бог и душа во вплоть вот такой потом. наш господь иисус христос, господь иисус христос. на сто бог. бог и на сто процентов человек сто это удивительная тайна правда это И удивительная тайна вот роман сегодня будет представлять бога и несколько романов, что а, бог. иисус христос придет чуть попозже иисус христос, что дойдет а пока покусную. роман он сотворяет все видимое и невидимое, и то есть, видимое и невидимое. посредством слова своего посредством своей сказал свет и стало так Святой земля. Святой земля. Святой земля. Святой земля. Святой земля. Святой земля. Святой которая отделяет воду, которая земля. Святой от воды, которая под земля. Святой земля. Святой земля. Святой земля. Святой земля. Животных. земля. Святой земля. И все прекрасно было, и он сказал. Истечку прекрасно, ну, и Весьма сказал, хорошо. Много добрее. И в конце концов он решил сотворить человека. И после решил до да сотвори человека. По образу и подобию своему. По своему образу и подобие. И он создал кого? И то кого я создал. Создал Адама и Еву. То есть, создавал Адам и Еву. И они были прекрасны. И ты собили прекрасные. И Бог сказал, это весьма хорошо. И то и Ги создал много добрее. У Спируана создал Адама. Начало то я создала Адам. Мы все это знаем. Все знаем этого. Взял това. из ребра. То я взял три брата. И сотворил ему Еву. И его. Первая операция на Земле, правда? Первая операция на Земле, -то. И нехорошо быть человека одному. Не, на человек да сам. И все шло прекрасно. И все чуку вырвешь, много добрее. Вот живите в этом раю. Живете вы в той рай... земле. Вечно. Вечно. но только вот от дерева. Добро, познание, добра и зла не вкушайте. Само даровато на познании, на добро и зло не, не хапайте. первые люди жили долго. И много они, они были предназначены для вечности. Но предназначение ну, вот что-то их начало где-то так соблазнять. Ну да я Пришел соблазнитель. Душилась И сперва соблазнил Еву. Начало то той Ева. И потом Ева предложила мужу своему да И предложила он плот. тоже решил попробовать. И то есть что решил, да опита. И в лице Адама. И в на Адам, все человечество что? -то человечество. Согрешило. Е согрешило. И с этого момента. И в този момент. Каждый человек уже рождается в грехе. В, греха. в грехе родила меня мать моя пишет псалом давид. В грехе моя мать моя а, Давид. И вот мы смотрим, да? И не глядами. Человечество живет. Человечество тоже живее. А, Бог дает первый завет. Бог первый завет. Но, на самом деле заветов было много. И, и, и, и, и много завет. Мы читаем и про завет с Авраамом. За Авраам. Мы читаем про завет с Ноем. Со Сной. Но мы знаем два завета. завета. Основные. Это старый, завет, старый завет, и завет. И новый завет. Старый завет был основан на Моисеевом законе. И завет Моисеев закон. Бог дал человечеству закон. Бог и дал на человечеству закон. Для чего? За какого? Чтобы люди не поубивали друг друга. Правильно, да. Просто размножались, плодились, Просто, были размножаваться, да сеплодит, да давай се да се да Павел давай Бог давай Бог давай Бог и Бог давай Бог давай Бог чтобы вы не были истреблены друг давай Бог давай Бог давай Бог давай Бог если незаметно отойти от Духа Святого, то мы можем просто отпасть. И приходит обратно вот эта падшая природа, которая разгорается, можно так сказать, от Которая разгорается, можно так сказать, от гиены огненной и люди готовы истреблять друг друга. Да истребя друг. это то что без духа святого твай, твай, без Но, дух. бог Но бог нечто предусмотрел бог предвидел прежде сотворения мира прежде, мира, прежде мира, бог уже что-то предвидел, вече предвидел и жертва уже была принесена и жертва была, была заклана и была Бог уготовил. Бог и аминь или не Аминь, Эта жертва была уже предусмотрена. И тази жертва, была предвидена. Что это за жертва такая? жертва? Ветхий завет приводит очень много прообразов, пример. завет много примеров и И в основном за грехи народа. И на Приносила жертва. А за греховетие на народити все правило жертва? Заместительная жертва жертва. Ну, можно было зарезать или барана. <coughs> или, а, баран, или горлицу, голуби. Или голубь. Ну, важно, чтобы пролилась такая непорочная кровь. Дело важно, кровь Чистого непорочного животного. А, чистое непорочное животное. Израиль это делал. Израиль И мы помним, что это имело власть. И помним, что имело власть. Израиль мазал косяки дверей. на воротиты Во время своего исхода из Египта. И что происходило? И, что И ангел губитель проходил мимо. И ангел вот губитель по А на тех домах, где не было крови? Заходил ангел губитель. В този ангел, И первенец в этом доме умирал, погибал. И Что предусмотрел Бог вот в этой жертве? Как вы в тази Это был только прообраз непорочного Агнца Божия. На агнц. И в свое время пришел. Господь Иисус Христос. И в свое то время душил Господь Иисус Христос. И пролил свою непорочную кровь. Свой -то кровь. За грехи всего мира. Написано. За на целый свет. И смотрите, что происходит. Вот я задал вопрос. И я, а, задал вопрос. Что подарил нам Бог во Христе Иисусе? Как Бог не подарил в Иисус Христос? Что здесь сказано? Как его Как с Ним, с Иисусом Христом, дарует нам и всего. И вот послушайте внимательно сегодня. Я бы хотел, чтобы Чуть вы ответили на этот вопрос. На ведают, говорят, на вопрос. Что у Бога есть самого драгоценного? Какого Бог что Он захотел подарить нам во Христе Иисусе? Вот Рома, ты Бог. Что для тебя самое драгоценное, что ты хотел нам сегодня какой подарить? На хоро если это придет. Что самое драгоценное у Бога? Да, сын, сын очень дорог. Сын и многоскоп. Еще. Как можете Спасение. Спасение, веч, вечная жизнь. Спасение, весь вечный живот. спасением. Спасение. Что еще дороже? Как и по скупу. А что дороже всего для Бога? Как вот по скупу свечку за Бог. Душа человека, да? Ну, это он, он ради, душа, ради душа этого, на человек он. Узнаете параллельное место вот этого стиха, который я только что прочитал. И параллельное место, ну, то есть стих какой-то прочету. Вы можете проверить. Послание Кремлина 8.32. Параллельное место – это знаменитое Евангелие от Иоанна 3.16. Евангелие от Иоанна 3.16. может его наизусть процитировать это место? Любовь. Бог есть любовь. Бог ⁇ и любовь. Любовь. Все-таки последний ответ. Я хочу услышать. Аминь. Мария, респект. Я вот этого ответа ждал, потому что для меня лично это было откровением. Бог нам подарил... Самого Бог себя. не себя во Христе Иисусе Иисус Что И может быть дороже самого Бога? Как вы <свят> под Бог. вот Бог? Вот Бог. Полнота наполняющая все во всем. Полнота, наполни, наполни, наполни, что Это даже во вообще немыслимо. Твой немыслимо отец вечности написано Тот, кто создал время тот у которого нет ни начала и нет конца Тот, с которого все началось то тот который может все абсолютно быстро закончить и отдает нам самого себя во христе иисусе во Иисус Христос. ибо так возлюбил бог этот мир что во Христе Иисусе. Он нам Иисус отдает Господь, свою, душу. Не свою -то душу. Открывает свое сердце. Роман, открой свое сердце. Свое сердце. Вот, как, есть какой-то знак, когда, как ты можешь выразить, что вот твое сердце открыто и, и не может знак, входите в меня? Как можешь да покажешь, что сердце тут открыто, утворено? Но войти вы можете в это сердце только одной дорогой. Но да в твое сердце, может, сам он есть путь. За Иисус Христос. Он есть истина. Иисус Христос и, путь. и Он есть жизнь. То есть истина, то и и, и то никто и есть не ходит в Отца. И не в как только через Него. Только через Иисуса. Иисус и вы знаете, это самое драгоценное, что Твоя может Бог нам ценно. дать вообще. Какой-то Бог Дороже может. всего. Бог может не Я раньше дать. думал, ну что всего? А в смысле, как Бог, наверное, приготовил мне там... Бог, Того, что не видел глаз, да? Может быть, мне подготовил то, кое-то не, не слышал ухотами. Но я не могу даже себе такого представить. Не да се Но вот для меня это было большим откровением, мен, откровение, что Бог приготовил меня себя самого, что Бог мне подготовил в Иисус Христос. Вы знаете, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна Первосвященническая молитва. молитва 17, глава, 17 глава. Иисус Христос говорит, Иисус Христос сказал, я и Отец одно. Как я в Отце, так и Отец во мне. Но что потом Он добавляет? Так и вы в нас. И такая в нас. Кому и когда из ангелов бог сказал бог ты сын мой возлюбленный а нам Бог это говорит а бог не на нас, во Христе Иисус, Иисус Христос, если ты во Христе Иисусе, Иисус если вера твоя нечетна, как Павел пишет имаш вяра, и вы знаете это очень ответственно и Бог смотрит на нас сегодня и, бог не глядит нас, и для него очень важно и за него много важно Увидеть в нас. Да в нас свое отражение. свое отражение. Вошли ли мы туда? Влезли ли мы там? Куда? Кде? Зачем завеса разорвалась? За что завеса сверху донес. От, от горы Сам Бог ее разорвал завесу. Бог я и Чтобы мы имели возможность, мы возможность. С дерзновением написано. С дерзновением. Войти во святая святых Бога, в самое его сердце. Вы слышите меня? Никуда-то во внешний двор, никуда-то во святое даже, не, не просто в небеса. Не просто, на небеса, не просто в золотой Иерусалим, не просто, не Иерусалим. просто походить там по золотым улицам, не просто в... не то, что мне там улицы. особняк приготовили, я там буду жить вечно. Дворец мне Бог, не в дворец. Войти в самое Отблезен сердце Бога. В вот это подарок. Твой подарок. Я хочу сказать, что вот, вот мы смотрим сегодня на Бога, да, в и лице Романа. На бок, в вот лице я хотел романа, бы, чтобы вы это увидели сегодня. Доведите Моя, цель сегодня Моя цель сегодня. Показать вам и доказать, да чтобы покажи, это отразилось, покажи, запечатлелось в ваших, в ваших сердцах. Спасение, только в, спасение в Бог. только в Боге. Вечная жизнь только в Боге. Вечная в Бог. Если вы войдете в Бога, то смерть никакая смерть вам уже никакого смерть не страшна вообще за вас. Бог не знает смерти. Бог не, не смерти, смерт в времени то есть, то и он даже стоит над вечностью то есть и он создатель творец вечности все то что вне Бога то, Бог, все то что сотворено и все то у у всякого творения и творение, есть начало и есть конец има есть начало у звезд и начало у звезд есть конец и ты и край. я даже сегодня так скажу есть начало у ангелов и, ты начало. и есть конец у ангелов ты край. потому что это тварные существа они творения ты их бог сотворил бог есть творил, и у них есть предел. И, ты предел и бог может опять создать себе ангелов бог может новый был Сатана. знаем, был сатана. Он был херувимом. То Занимал очень высокую позицию. Но придет время. И он будет гореть. То есть ты Вечном аду. В и в конечном итоге будет уничтожен Вся земля со всеми делами ее будет горетьтято земля со свой дела ты гореть очень долго иешь ты много ногудолу роман спасибо большое давайте поаплодируем нашему... тебе. <плодил> молодежному пастору я хотел сегодня знаете об этом сказать иском накажетниз да немножко своих таких переживаниях приживя... и, откровениях и откровениях последних, Последните. конечно, непопулярно в каких-то странах уже запретили проповедовать об Аде. запрет за Слава богу, что Болгария пока еще не запрещают. его в Болгария не Я периодически говорю об и говоря Почему? За что потому что иисус христос об этом говорил за что -то иисус христос говорит за если твой? бы иисус христос об этом не говорил я а иисус христос не би говорил за твой, я бы об этом тоже бы не, а говорил. Все, что не искал говорить за Но так как мой господин говорит но мой господин говорит за твой, я тоже коснусь хочу коснуться этой кос на тази тема мне пришло такое, такое видение а, и получих видение о, о том что какой-то человек просто попадает в ад. один человек попада в ад и Иисус Христос говорит, там будет плач и скрежет зубов. Иисус Христос говорит, там плач. Ад это такое место? И на Где находятся личности? И ад твое место, Приняли решение когда-то? когда, когда личность, и решение, Все предложения о спасении. И, решение, все предложения за спасение. А их в жизни любого человека? А в чего-то на сотни тысяч и миллионов. много предложений. Способов, шансов, случаев. когда спасение, которые были не случайны. Не случайны. человек их всех отверг. И человек просто от добровольно. И добровольно. Ну, поверьте, добровольно. <laughs> добровольно. В аду только добровольцы. И его, Добровольно пошел в ад. Добровольно в ад. И вы знаете, находясь там и, и номеррейкиса там триллиарды лет гудини человек проанализирует каждую секунду своей жизни. человек что я а, всяко как вы думаете успеет как мысли что успели уйма времени Уйма много времени чтобы вот в этом адском огне в адский орган, Проанализировать каждую секунду своей жизни. Да, всяко секунду вот Я вот по профессии психоаналитик. По профессии, я, психоаналитик. я профессиональный психотерапевт. Профессионал, профессиональный много жизней проходит через мою жизнь. Животе, вот Я анализирую. И анализирую. Меня смело можно назвать мозговедом. Смело можем. Потому что, что я помогаю людям что-то осознать, что-то подсветить. Что-то посвятить человеку. И вот я и сегодня это пытаюсь сделать. И вот человек попадает в ад, человек в ад, и оттуда он уже никогда не выйдет. И у вот там никуда не вода излезет. К величайшему несчастью. И за вот эти триллиарды лет он успеет осознать каждую секунду и, и микросекунду своей трилира... жизни. И, и, и Гудини, то, что Которая, по сравнению с вечностью, это ничто. Это вот твое ничто. Просто бзыг. Просто вот так, вспышка. А для, для кого-то даже и не вспышка. Писание очень четко говорит, пар, являющийся на малое время. Пар. И писание просто показывает, вот что твоя пар, пар за, вышел, кой, Пара за малку время. Какой-то просто излез такая. И этот человек будет вспоминать и то есть человек, что с, все вот эти что вспомня, случаи и ситуации. Си вспомни, и предоставленные ситуации, Богом возможности. И возможности, какой-то Бог И, да, и не человек. попасть в это страшное и место. Спосим, и он, не в он увидит, место. как он всеми этими ситуациями пренебрег. Просто бросил их в лицо Бога. Просто плюнул ему в лицо. Не нужно мне этого ничего. Как нибудь без Бога обойдусь. И решил сам. И буду без Бога. И он увидит. В духовном мире он уже И ему покажут. Было миллионов случаев когда ты мог спастись. Потому что Бог, для того, чтобы человек спасся, что настолько все человека? упростил. знаете, как просто спастись? Насколько просто спасти свою душу? Что для этого нужно? нужно за Просто призвать имя Господа Иисуса Христа. Просто допривзываем да имя Твоё, Господь. И все. Иисус Христос, святая святых. Бог со своей стороны. И Бог вот с стороны. Облегчил эту функцию. И упростил тази здесь до такой простоты. То такая просто там. Что люди в это даже не могут поверить. И чихоры это просто не могут да поверить Что просто призвать имя Иисуса? Просто требуем допривзываем имя Твоё, Иисус. И все. И твое. И всё. И твое всичку. Иисус, спаси меня. Иисус, спаси меня. Помени моё имя на, на небесах. Сказал разбойник. И разбойник на, вот на кресту и сказал. «Ныне же скажи, со мной в раю. Мой, -то, и обратная сторона. И, конечно, есть хорошая сторона. Что спасенные. Мы будем вечно пребывать в Боге. Вечную, мы и мы Бог, оттуда тоже уже никогда не выйдем. И у все, что не Бог предоставляет нам вечное спасение. И Бог не вечное спасение. Более того. И, о, тварь, Бог предоставляет нам возможность. И Бог не стать Его частью. Часть. Слышите меня? Мы? Кость от кости Его. От Плоть от плоти Его. Плоть Чтобы плоти. я не был голословным. Я дочитаю сегодня вот это место к римлянам, 8 глава. Дальше, с 33 стиха. Римляне, 8 глава, 33 стих. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер и воскрес. Он и одеснует Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение»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 Господи нашим. Аминь. Даже ангелы нас не могут отлучить. Если ты познал. Вот аку, если ты познал Божью любовь, любовь. Если ты туда вот вошел хотя бы один раз. Днеш, там, с дерзновением. С дерзновение, просто вот так осмелился. осмелился се, а я хочу. Я сделаю это. Я войду в самое сердце Бога. Когда-то я попросил Бога Бог себя самого. Свою любовь. Так, чтобы я просто почувствовал его. Пережил глубину его любви. Вы знаете, Бог излил такой огонь. И Бог излил такой плаком, и такую любовь в мое сердце, и любовь в мое сердце, что я подумал, не я не подумал, я пережил, вот это настолько сильно, переживя твою кувалку, я пережил это, пережив, пережил Бог. то, что у меня было такое чувство, что сердце мое сейчас просто лопнет, и мог такое чувство, что сердце тьми, что ты сорыскал та от вот этой безграничной любви, та зелюбов безкрайна любовь, я начал кричать Господи. Остановись. <laughs> Потому что мне стра стало страшно, что присты. я сейчас умру. Но чуть позже я понял, что от, от любви Божьей не умираешь. <laughs> от, нее от нее воскрешает не умирает. От нее Очень Классно живот. пережить Божью любовь. И много да и после Божьей этого любовь. ты от нее уже никогда не откажешься. Не и сможешь остаться. Да да, да вот я уже 30 лет в Боге. Я никогда не думал. Я не, мне мысль такая не приходила Оставить Бога Не прийти в церковь Не помолиться да днем, помоле, Или утром Хотя бы раз в день не прочитать Библию Какое-то место, какой-то пассаж из Писания Хотя бы один день В день Минут 15-20 обязательно помолиться Поразмышлять над Писанием да по пообщаться, да пообщаться с христианами. со своими братьями, со свои своими сестрами. И Это дает подпитку. Это преисполняет. Я постоянно переживаю Бога. Постоянно переживаю Бог. И вот в 30 лет мы уже с Наташей вот так двигаемся. И В Святом Духе. И вы знаете, вот это вот переживание, и переживание, когда ты познал глубину спасения, и страх того, что человеческая душа может попасть в ад, появляется в ад, страстное желание спасать. Вы знаете, когда у человека появляется желание спасать, это значит, что он сам пережил это. Вот эту любовь. Тази любовь. Ему хочется поделиться этой любовью. То есть, когда тази любовь. А с другой стороны, а у страна, всем нам не хочется, чтобы кто-то реально пошел в это страшное место. От нас не, не уйти страшное место. Как, когда я уверовал и пережил первую любовь Иисуса Христа, и первую любовь на Иисус Христос, все мои самые близкие друзья не уверовали. те я просто ходил к ним и говорил, проповедовал, проповедовал, а говорил о Божьей любви. И за Божьей это любовь. А мы, мои родные, они меня не поняли. Мою, ты, рудни, ты, Аня, не сами они подумали, что я попал в какую-то секту. Ты мама мне сказала, что... Или отрекись, или перестань ходить туда. доходишь там. Или уходи из дома. Или сама Я ушел вот, из дома. Думал, из уставих дом, жил в квартире своего старшего брата и живях в на через какое-то время я утвердил, утвердился во в спасении очень спасение утвердиться и много важно его в спасении и все равно пришел и к своему отцу который от меня когда-то отрекся какой мы с ним примирились и се, а... С него. И это история, которую я периодически проповедую. И твоя история, за я и, и в 69 лет он заболел раком. И на 69 я заболел Я ездил к нему и стал системы. И идвах при него и, и гледах. Сильные наркотические анальгетики. А, садах ему сильные анальгетики И у меня в один день пришло. И един день Слово -знание. А, а «знание». Что сегодня отец умрет. Чеднес, то умри. Я сказал об этом Наташе. И Наталья, Я поехал к отцу. При мы, э, и до этого молились молитва покаяния и мы с на покаяние. И я приглашал к нему священника и, священник и отец негу. успел перед смертью исповедовать все свои грехи и баштами успел смерть, да а, но когда я к нему приехал духове, в последний день последний день при него, я знал что я больше его не увижу знай, че да я очень хотел оградить своего отца и много искал да от ада от ад. и сделать еще что-то я что чтобы мой отец с уверенностью пошел на небеса. И нечто, что да на небеса. Я предложил папе помолиться. И предложил да Папа смотрел мне в глаза. Право просто в учител, за, мой, за мной. И я казать, да след мен Вот эти слова. Тези думи, которые буду говорить. У моего отца я тогда для себя получил такое открытие. Тогава, чем на синие такие глубокие глаза. То и Маше глубокую В жизни он никогда не смотрел на меня. В животе все, то никого не миглядал. И тут, тут он посмотрел мне прямо в глаза. И изводно, что он меня И он начал повторять эти слова. И започнуло до повторять думать им. Господи, прости меня. Господи, прости меня за все мои грехи. За все читы мои греховные. Ну, мы все эту молитву знаем. Не, все Кстати, молитва. в этой книжке приведена очень хорошая молитва покаяния. И в тазе книга, и написано много хубавого. Я видел на лице на а, свой и на лице на баштасе и в его глазах выражение он молился со мной то есть, только из уважения ко мне со... ту, ему было неудобно не молиться ему удобно, да не ну хорошо ну давай помолимся и он так улыбался и есть, смех немножко с ехицей, немалко да и ли такого дома, дума а ехидну <laughs> Но когда мы дошли до тех слов, до онези думи, когда нужно было сказать, Отец, прими меня в свою славу. И, и я благодарю тебя за то, что ты примел меня в свою семью. И я меня в и умил меня своей драгоценной кровью. И я увидел храб. по его глазам, и видях в му, что Отец что-то пережил прямо сейчас. И прижевял нечто. Его лицо озарила вот такая святая улыбка. Он так хорошо улыбнулся. Ну закончили молитву. И я встал и уехал. И я и та сиделка, которая сидела с отцом, и та с баштами, через час, 4 часа перезвонила мне и сказала, что мой отец умер. Но умер он как-то хорошо. так я как будто просто закрыл глаза и уснул. Но все равно. Я попросил у Бога, Господь, покажи мне. все на Бог, да мое сердце покажи, успокоится, когда будут точно знать, то да успокоил, что мой отец во спасении. И Бог показал мне этой же ночью. И, что то оно, что Бог показал, что отец мой стоит в белом одеянии. Че в дрехи, и улыбается. И я понял, что отец хороший мисс И мое месте, сердце оно сегодня спокойно. И преисполнена радостью, то есть, с радость. за то, что я сделал как сын все возможное, за для два человека, для своего отца, для своей для своей мамы, свой, это Майка. я уехал в Болгарию, а за Болгарию. мама уже очень сильно болела, и майкоми была болна. она перенесла инсульт, Ча и приживяла она уже не ходила, вечи, а, не Мы с не можешь мы семью периодически приезжали посещали и периодично после я когда имели возможность, имах возможность я получаю опять слово знания и вот получаю слово на знания, нужно ехать в казахстан, да в казахстан потому что мама скоро умрет за что-то майками скоро что я посетил маму свою си, и когда нужно было уже улетать и -то я точно знал я точно знаю. Что маму свою я больше уже не увижу. «Че не видя я подошел к маме. А... Я при она была одна дома. Сама в доме. Я сказал мама, давай помолимся вместе. И да помолим а... она... она, мне ничего не сказала, но тя я понял, казало, Что она не против. Разбрах, не против. Я ее обнял и а она заплакала. Я, и я начал произносить слова, и она повторяла их. И Я започну когда тебя когда я уехал, я... Разминах, через какое-то время мама умерла. Время и, и я опять обратился к Богу. И Господь, Бог. я не хочу, чтобы у меня были какие-то сомнения Господи, или колебания. Да я точно хочу знать где моя мама. Точно да и Бог через какое-то время показал мне маму. И Бог мне я плыл ми. по какой-то реке. Плывах в Было наводнение. И, наводнение. и я вижу какую-то хибарку. И некую крышечку Как изба. И она уже затоплена, и крыша и уже чай, и, почти а, под водой. Ця, ця, ця, ця под вода, сам, я заманился туда. Да? сердце подсказывало, что туда надо заплыть. И я там. И я увидел, что в углу бьется человек. И и человек. Видишь, что углу ему человек. И я подплываю к нему и вижу, что это моя мама. И и при и виждам, че твоя майка говорю, мама держись за мою шею мы выплывем отсюда и я казвам, да за тащи с глубоко вдохни и мы ныряем. Глубоко да мы вдохнули я хорошо ныряю Много добре я проплыл в, какое... в пространство и... И, да и мы выплыли из этого дома и зекла, что? Мама держала за мою шею держащи, И мы уже плыли по течению тащи, и, ма по течении, и мама мне шептала на ухо И Сыночек, ухоту, ты ми... всегда был моим самым любимым сыном Ти, си был мой -любим син. Ты все сделал си направил, Для того, чтобы мне было хорошо сейчас Чтобы мне было это мое личное свидетельство. И твое свидетельство. Вы знаете, я со своей стороны. И вот своя страна, Мне сегодня не стыдно кому-то рассказать об Иисусе Христе. Иисус я делаю это при любой возможности. Этого при возможности когда чувствую. Там, в, духе, в духе. Что человек готов принять че эту вещь? Да Но вы знаете, что я точно знаю. Но знаете ли, как вы точно узнал? Какое Исповедание будет у нас там на небесах. Какое исповедание? Когда мы будем уже в хорошем месте. Но мы будем видеть тех людей. Которые мучатся в аду. Об этом тоже говорит Иисус Христос и очень подробно. Это история о Лазаре. И богаче. Богач попал в ад. И видит видел, что делают святые там на небесах, и, и виждал, как свит... лазарь попал на рай, и видел, что там делают горячую воду, как его правят и зекуют, в адам. от нас к вам уже не переходят, Это не могут да тут это описано, правда? Пищи. и вы знаете, кто смотрел список шиндлера, той, фильм список шиндлера очень хороший фильм, правда, хуб фильм. Вы знаете, в конце фильма Фильма, Шиндлер говорит одну уникальную фразу. Фраза, когда он спас очень много евреев. Во время Холокоста, по Холокоста. И одному еврею по согласию выбили золотой зуб. И по согласию на один еврей сам махнули, избили золотую зуб, и вылили золотую печатку для Шиндлера. И направили одели ему на за палец. Шиндлер. И, И благодарили его за спасение. И теса благодарили него за спасение. Что Шиндлер сказал? Я мог бы спасти больше. Я мог бы спасти еще 10 человек. Я мог бы спасти, 10 10 человек. Мог бы спасти еще 50 человек. 50 человек. Я мог бы спасти еще хотя бы одного человека. Вот Эту фразу мы будем говорить там, на небесах. И там Вот поверьте нам, мне. Когда мы будем смотреть туда в ад. И будем видеть, как там люди мучаются. Как и там будут мучиться они там, вечно. И, и, те, вечно, и оттуда ты они там. уже никогда не выйдут. И никуда не И ты скажешь эту фразу. И ты, кажешь, Я мог бы спасти больше. Я, Я мог бы спасти бы. этого человека. Скажи аминь сегодня. Скажи аминь". Мы сегодня прочтем еще одно последнее место, и я заканчиваю. И я верю в то, что у нас сегодня очень важное служение. И вярвам, что важное служение, Потому что в твоей жизни что-то может произойти. За что-то в твой живот со что? Вот книжки, которые сегодня нам так хорошо прислали и подарили. И в та книга, которую не подарил Приводятся такие э, важные шаги там соуписан важные стыбки это написано на 18 странице. 2пис на 18 страница э -э, предпоследний абзац предпоследен абзац новозаветнее послание описывают три стадии спасения ново заветники послание уписывать три стадии на спасение первое порва это дар божьей благодати твоя дар на Что является первой причиной и основой спасения? Вторая стадия. Вторая, вторая стадия. Непрерывный процесс освящения христианина. Мы призваны к постоянному освящению. Через познание Святого нашего Господа Иисуса Христа. Через познание Господа Иисуса Христос. И третье, последнее. И... Стадия, слава, слава, которая ждет верующих в вечности. Христиане с уверенностью ожидают пришествия Иисуса Христа. Христиане с уверенностью пришествие Иисуса Христос. Чтобы получить обетованные нетленные тела. И разделить Божию славу. И да разделить Божья С ним. Со снегом, в Вечности. В вечности. Я прочитаю вот это второе послание Петра. И что прочитаю второе Петрово послание? С первого стиха, первая глава. Вот глава, первый стих. Очень важное место. Ногу Симон Петр, раб и апостол Иисус Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которому даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались кем? Причастниками божественного естества. Кем Бог соделал нас во Христе Иисусе? По Писанию. Как, вы, как вы Бог не направил. Мы причастники, скажи, я причастник Есть мы участницы. божественного Естества. Я часть Бога, я часть Его вечности, я предназначен для вечности, для вечного спасения, за вечно -то спасение, если я только верю в Иисус Христа и вполне доверяю Ему. И давайте мы до конца прочитаем. «Удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере ваше добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпения, в терпение благочестия, в благочестии братолюбия, а в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше знание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход. Вход свободен. Слышите? Свободный свободен. вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И вы знаете, Бог сегодня смотрит на нас. И Бог всегда не глядит. И Бога сегодня совсем не впечатляет. И Бог не всех впечатлявым. Того, что в церкви очень много дары практикуются. Отвачи в церкве много даровательских дары Святого Духа. На, на чем Дух. Бог ставит свой акцент? И на какого Бог поставил акценты? И се. что впечатляет Бога? И какого впечатлява Бог? проявляется ли в нас? Появлявались в нас? Его. Не его Божий. Божий. Характер характер и естество и естество потому что если ты в Боге за что ты окусил Бог ну автоматически его характер будет проявляться в тебе автоматично характер у мужчины проявлялся в тебе что за характер каков это за характер это плод Святого Духа твоя плодность Святия Духа который с любовь и, радость, и, мир, любовь, и радость мир долготерпение Аминь или не Аминь характер Бога характер от Набока когда мы не просто Терпеливый. мы не смеем просто терпеливы, а терпеливый, долго терпеливы. А дол Через край. Через... Потому что оно, такое качество есть только у Бога. Твоя качество притежала сам Бог. Бог, написано, долго терпит нас. Бог долго терпение. И мы призваны долго терпеть. И мы призваны все, что да долго терпеть. Если у тебя есть на кого-то обида, и аку имашь на някую? ну не держись за эту обиду. Не держи тази обиду. Бог всех нас терпит. Бог не терпит всечки. Я уже заканчиваю. И вече свершу. Я задам себе опять же теми вопросами, с которых я сегодня начал. И вот новую, что задам те же вопросы, какой-то запачканный. Для чего спасение? За какое спасение? -то? Для чего нас Бог спас? За какого Бог не спасил? Отчего а нас спас? Вот какого не спасил? Закрепи материал. Бог нас спас. От власти греха. Бог не от на греха. от власти этого мира. От власти на тот же свят. Бог нас спас от смерти. Бог не от, смерти. от второй смерти. От От вечной погибели. От, вечно -то погибел. от дьявола спас. От дьявола. От его атак. От неговито атаки. Для чего спас? За какое спасил? Для своего вечного спасения. За ту спасение. Ну самое главное, для чего спас? Но наиважно, то за какое не спас. Он спас нас для самого себя. То не спасил за все виси? чтобы впустить нас в свое сердце во святая святых чтобы мы вошли туда и чтобы и Богу хочется чтобы нам там понравилось потому что не все туда хотят входить не все спасутся к сожалению написано что он умер за многих пишет той и за ради За многих, не за всех. Но не за всечки. За многих пролил кровь. За много хора и пролил кровь. Кров, опять же не за всех. Бачи не за всечки. Для кого-то пропивает наша. За некого, э, за некого тази пропивает. Написано так. Юрост безумие. твоя безумие. Как мусор какой-то. Как вот Иисус предупреждает, не перед всеми мечите бисер. Иисус Потому что некоторые могут повернуться и вас просто растоптать вас. Могут собраны, просто... Но когда, а, есть, но... Шанс, но когда есть шанс, если ты спасен, а ты спасен если ты по-настоящему спасен, а спасен, то, конечно, тебе захочется спасти еще кого-то. Мы все призваны к благовествованию. И мы все благовестители. И вот это очень радостная весь сегодня. Бог отдал нам всего себя. Себя самого. Он открыл нам свое сердце. Можешь сказать на это аминь? Ты в это веришь вообще? Веришь ли ты в то, что можно вообще войти в Бога? Ли, можешь да в Бог? Ну, это все равно, что спросить, веришь ли ты вообще в Божье Слово? Божье Слово – это верное обетование. Бог никого не обманывает. Он не человек, чтобы обманывать, написано. Его обещание это всегда «да» и «аминь». Его Слово верно. И вы знаете, вот меня это покупает когда я узнаю о том что бог открыл мне свое сердце и позволяет войти туда и больше не быть и послушайте внимательно больше внимательно. не быть творением в боге я уже больше не творение я часть Творца. А Бог так хочет. И Бог Иисус так хочет. Иисус Это Его заповедь. Я заповедь. в Отце. А в отец. отец во мне. И вы все И вы все в И нас. Скажи Аминь. Кажи Амин. Давайте мы склоним наши сердца. И, склоним наши сердца. И коротко помолимся. И кратко да помолим. Дорогой Отец, отец. спасибо за твое, слово. Благодаря тебе за твое Слово. Спасибо Тебе за Твою благую весть. Твоя весть. Это воистину радостная весть. Твоя радостная весть. Благая весть. Блага весть, счастливая весть, весть, которая делает нас счастливыми. Весть, которая не правит счастливыми. Мы даже до конца не можем осознать. Ту возможность, возможность, тот шанс, который нам дан, тази шанс, имаме, ту благодать, тази благодат, ту милость, тази милост, которая нам дана во Христе Иисусе, Иисус Христос. войти через эти двери, да, влезем, вратить, двери открыты, ты ждешь нас с любовью, И не свой любовь. ты так сильно возлюбил этот мир, возлюбил что отдал Сына Свою Единородную, дабы всякий верующий в Него не погиб, да, не погиб да не... но имел жизнь вечную. И мы молились молитва, согласие. И мы с молитвой согласия. Спаси всех наших родных, наши всех, кого мы родни, знаем, всички, всех, всички, кого мы, мы, мы так любим, всех, с, ко с которыми мы имеем всички, эти сердечные душевные связи. Душевне, Используй нас сегодня, Господь, не днес. для вот этого спасения. этого спасения. Услышь наши молитвы. И молитвы. Сегодня идет страшная война. Днеска, страшна пусть наши молитвы будут услышаны. И, молитвы. И пусть все да те, которые чуть -чуть. предназначены для спасения, И предназначение они спасутся этого. в свое время. Мы просто вручаем их И не в Твою любящую отцовскую руку. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. И народ Божий да скажет Аминь. Аминь. Будьте благословены.